как кранового, так и технического типа. Кран изготовлен из латуни. Его масса 1300 грамм. С данной моделью можно использовать датчик положения крана в ДППК. На корпусе указывается диаметр крана и его рабочее давление. Стрелка указывает на направление потока. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения, вы можете найти на нашем сайте euroservice.com